С вами Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре полупрофессиональный набор инструмента. Это набор от компании Alloyd. Код товара ng 4115 p Набор состоит из 115 предметов. Набор считается полупрофессиональным. Больше он подойдет для обслуживания личного автомобиля в гараже. Но также некоторые мастера покупают такие наборы для использования на СТО. Это свидетельствует о том, что набор высокого качества, хоть он и считается полупрофессиональным. Наборы Алоид это бренд от компании Витол Украина, но наборы сами производятся в Китае, то есть завод находится в Китае. По комплектации данного набора. В наборе идут две трещотки, трещотки на 48 зубьев, длина трещотки под квадрат 1,2, 255 мм. Трещотки идут прямые, они разборные, можно разобрать, смазать внутри или заменить внутреннюю часть. Есть реверс и быстрый сброс головки. Быстрый сброс это вот, можно легко соединить головку. Рукоятка пластиковая, но есть резиновое такое напыление. Черный цвет это резиновое напыление. В руке лежит удобно рукоятка. Надпись на трещоткам алоид на пластике надпись и хромванадий хром на металле. То есть материал изготовления хромванадиевая сталь. Трещотка под квадрат 1.4 также идет на 48 зубьев. Имеет реверс, она разборная и быстрый сброс также присутствует. Рукоятка также обрезиненная и пластиковые ставки. Отверточная рукоятка. Она применяется здесь или с головками под квадрат 1.4. Или можете использовать с битами, которые впрецованы в головку. Биты здесь торкс, крестовые шлицевые и шестигранные. Вот таким образом. Хотелось наблюдать, что это наборе очень удобная отверточная рукоятка, так как она с закругленной ручкой. Не квадратная ручка, как обычно, используется в наборах, а здесь она закругленная и прорезиненная. Имеется также квадрат для подсоединения трещотки. Есть, таким образом получаем реверсивную отвертку. Т-образный вороток под квадрат 1.2. Т-образный вороток под квадрат 1.4. Два удлинителя под квадрат 1.4. 100 мм и 50 мм. Также два удлинителя под квадрат 1.2. 125 и 250 миллиметров. Тут инструмент, конечно, он новый набор, и он смазан легкой смазкой. То есть это предохраняет его лаги. Поэтому, если вам это не понравится при покупке набора, вы можете повытирать все металлические части. Но здесь присутствует небольшая смазка. Далее. Головки с битами я показал. Есть переходник. Для работы с битами под квадрат 1.2. Особенность данного набора, что здесь присутствует еще одно отделение внизу кейса. То есть такой вот органайзер. Здесь может быть он использован как болты-гайки здесь хранить, или дополнительный инструмент. Биты под квадрат 1.2 хранятся в таком поролоновом боксе. Биты, видите, здесь торкс, есть шестигранные, крестовые и шлицевые. Выбираете нужную биту. И можете использовать трещотку или вороток Т-образный. Два кардана. 1,2 квадрат и 1,4. Карданы скреплены металлическими вставками. Длинные головки. В наборе их 13 штук. Самая маленькая головка 6 миллиметров. Все головки подписаны согласно их размеров и в которых они лежат отделения. Отделения, где присутствуют, допустим, 6-6 мм. И самая большая головка на 22 миллиметра. Надписи «Алоид» на самом металле на инструменте нет. Указывается только «Хромбонадий» и «22 миллиметра. Две свечные головки 16 мм и 21 мм. Имеют внутри резиновые вставки. Головки шестигранные. Общая численность 30 штук. Квадрат 1,4 мм. Идет отдельный ряд. Самая маленькая 4 мм. И самая большая головка под квадрат 1,2 мм. Вес головки на 32 мм. 219 грамм. Как видите, она... Половина глянцевая идет. И половина мат, матовая. 32 мм надпись и хром ванадий это материал изготовления инструмента. Верхняя часть. Здесь переставные клещи. Очень полезная вещь. 250 мм. Хотелось бы отметить, что в этом наборе клещи полноценные идут. Что я имею в виду, потому что есть наборы, в которых ложат такие клещи. Но они настолько. Тонкие идут, что как бы такое ощущение, что их ходят просто для того, чтобы они были. Здесь они идут полноценные, то есть качественные клещи переставные. Кусачки и плоскогубцы. Длина 160 мм. Рукоятки комбинированные. Ну тут вот резиновое напыление. Такое пластик-зеленый цвет и черный покрытый резиной. Две отвертки шлицевая и крестовая. Также курятки обрезинены, имеют такую вот поверхность, чтобы не раскальзывало при работе. Кстати, очень хорошо в руке лежит. Надпись «Алоид» на пластике, имеется маркировка, длина отвертки, вот допустим, 100 миллиметров. Вот одна шлицевая одна крестовая. Вот. Далее магнит. Для того, чтобы можно было достать упавшие детали, Длина магнита в развернутом состоянии 64 сантиметра. Также очень полезная вещь. 12 комбинированных ключей в наборе идут. Самый маленький размер это 8 мм комбинированный ключ. Также указывается хром-ванадий. Это материал затавления. И самый большой ключ 22 мм хром-ванадий. Ну, ключ самый обычный. Он без насечек, то есть самый простой. Так, по комплектации все. Теперь э, давайте проверим, как держится инструмент в верхней части крышки при закрывании, чтобы он не выпадал у вас. Потому что это проблема многих наборов. Когда закрываешь крышку, и он просто высыпается вам в нижний отдел. Здесь инструмент хорошо держится, но единственное, доводите до конца чтобы он защелкивался в своих отделениях. Кейс пластиковый, состоит из двух частей. Вы видите, одна часть светло-салатовый, светло-зеленый цвет, нижняя часть черный. Скреплен кейс пластиковой завицы и металлические вставки. Запирание на металлические замки. Так, особенность данного набора очень интересная. Я не встречал, это только о, это такие наборы идут как видите, очень интересная интересная форма самого кейса это раз, и набор э, вернее, кейс состоит из двух из частей, можно сказать, он шире выходит выше 13 сантиметров в высоту идет нежели стандартный набор 9, и внутри имеется вот такой вот органайзер является крышка, и можете там хранить Дополнительно болтики, гайки или какой-нибудь инструмент. Также пластиковая рукоятка, она слаживается, тоже очень удобная. И запирание на металлические замки. Сам пластик по жесткости средний, То есть он продавливается, но хорошо амортизирует. Логотип Alloyed на верхней крышке присутствует. И по габаритам самого кейса. Длина кейса 35 сантиметров, ширина 45 и высота 13 сантиметров. Ну, 13 сантиметров высота, это за счет того, что внизу есть дополнительный отсек, то есть органайзер, который можно хранить дополнительно какие-либо инструменты или болтики, гайки там, или какие-то приспособления. По качеству алоэта грил, профессиональный набор, э, полупрофессиональный, но инструмент заторен очень качественно, беря, допустим, даже ту же самую головку Руки, она как бы не к чему придраться, все хорошо отлито, все хорошо подробно. И материал затовления хромбанадевая сталь. Чего нет в наборе, здесь нет головок торкс. Но, в принципе, если кому они не нужны, то, мне кажется, тут очень хорошая комплектация в данном наборе. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал, ставьте лайк, кому понравилось данное видео, или оставьте комментарий. У кого был опыт использования данного набора. До свидания.